Привет, муховязы, подписчики и гости моего канала. Свяжем мы сегодня мушку, так называемую конь, но с капроновой нитки. Привет, Артем. Вот смотри, как делать, если нет конского волоса. мушка рабочая сейчас вот как раз осенью она очень хорошо работает Носик ярко-оранжевый. Неон БНТ-оранж. Прихватили носик. крепим нашу капроновую нитку. Именно из этой капроновой нитки я делаю свою монтажку, распускаю на три части ее. Вот же Мадера Рафил 99.50 Миллиметрик не доходим до жопки нашей с одной и с другой стороны пленка от Марси Твин Скин. Номер ТСК Б-089 Хорошая очень пленка Не дешевая, правда Но Она такая структурная Подрезаем Конусок и крепим то есть сторон наружной стороной не которой приклеена подложки та сторона которая приклеена подложки подложке она ультрафиолете светится молочным светом если фонариком посветить она вот молочная такая а вторая нет Ну и все, доформируем наше тело конусом. Монтажку убираем. И начинаем формировать нашу муху. Два оборота по носику, один оборот за пленкой. Притягиваем нашу первую вожу, вторую. За вожими нашу Пленочку за пленкой вожу одну вторую, за вожжами и пленочку притягиваем за пленкой вожжину одну вожину вторую За вожами оборот и пленочку опять за пленкой крепим вожу одну вторую. За ложами. Подтягиваем маленько пленочку. Блин, ужасно зацепилась пленочку. За пленочкой ну и крепим головка не вино прикрепили наш капрон крепили, вожжики, обрезали. Вот то, что оно. Завернулась, надо их назад или скрыть под ниткой так вот. Крепим нашу пленку, натянули, обрезали. подформировали головочки ну и хакал коричневое перо с одной стороны бородки счистили, крепим к мухе, один оборот и закрепили. обрезали лишнее контрольный узелок ну и все лачим нашу головку лачим аккуратно, чтобы не попасть на пенку. С одной стороны, с другой. Лака не жалею. Вот пробовал эту муху делать с конского волоса, она не работает. А вот с капронового нитки. С капроновой нитки просто замечательно. Ну и все. Мушку на сушку.